Я помню время до того, как все превратилось в ад. Это было начало 2020 года. Иран и Америка угрожали друг другу ракетами. В Китае началась эпидемия коронавируса COVID-19, а во всем мире началось голодание. И это было только начало этого нового десятилетия. Помню, как мой город был полон жизни и радостных лиц на улицах города, пока не наступил тот самый день. Этот день, он изменил не только мою, но и жизни других людей. Не все смогли смириться с новыми условиями жизни. Некоторые просто не перенесли утраты родных. Дело города выезжать опасно, поэтому мы привязаны к этому городу и покинуть нам его не удастся. Быть может, мы сможем преодолеть это все, но если посмотреть на реальность, то все складывается не очень хорошо. Я один из немногих, кому удалось выжить в тот ужасный день, и сейчас я приспособлюсь к новой, более суровой жизни. Я надеюсь, что